Так, ладно. Мормок. Еще раз. Давайте сначала. Вроде бы вы записываться нормально со звуком. Новые серии реалити шоу по мотивам. папку уже под... ...одел. Так. Ты чё то тут кожу не одел? Лежит колой. О, плакатик. Мммм. как потише? Сделать Какой минималистичный, сука, рисунок. Что там за шум? А! Эй! Я тут уже все обчистил. Охереть, вот все подряд собирать. Бомжи, блядь, более избирательны, чем он. Здесь ништячки. Ха. Слушай, не, не все так плохо в этой игре. Ну, это, это Фолыч, четвертый. Только немножко хуже. В плане, Фу. в плане всего. Кстати, смотрите, какой у меня костюмчик. Прям дядюшка Сэм. -хе, хе Еще я раздел я его. Пасуел. Я тебя, сука, только похвалил. Welcome to London. Силовая броня. Хозяин в трусах. Ладно, оставлю их вдвоем. Видимо, у них тут своя романтика. Чё? Кто? Противник на 11? Просто укатился куда-то, не двигаясь. Ну, допустим. Что это за чертовщина Это... Это что это? Это сопли соплищи. Мне кажется, здесь кто-то ночью с телефоном проходил и случайно максимальную яркость выставил. Вот вся прелесть Палаут 76 Ты же на паузу не поставишь это дерьмо Мне так удобно управлять своим инвентарем пока меня бьют Вы не представляете Это а что я вайд вайд играх, хотел Я вообще когда меня пиздят люблю спать Бумага Бумага Она Нам нужна Здесь только разнообразных тварей Вдруг меня посетит коричневая неожиданность <кх> Простите Простите а, ч у, у него с ногами? Я Не зря взял бумагу. Почему ч... у него ноги ты такие длинные? Три размера меньше <сосознания> одел. Что это за что? <сосознания> <соснания> что за дичь <соснания> происходит Ой, в этой игре? Гому Челу нравится? Согласен, круто. Да, крутягващие. О, белый свет. Я уж думал скоро грибами покроюсь весь целиком. Yeah. рот закрой ебало треснет. о жил мрак обес да лежи уже э, а тебе ч ⁇ мозг сука в шлем закрыть этот бешеный кротокрыс реально бешеный какой-то он выныривает из земли и моментально же ныряет назад в землю а как его убивать из солнца его, его даже ударить, может, ударить нельзя, нельзя потому, потому что собирать. Только залезет, может... тут же вылезет. Может, может, он воображает себя дельфином в океане, не знаю, который выпрыгивает, оставляя за собой красивые брызги. Но... то, что он за собой оставляет, очень сильно похоже на вывернутый наизнанку анус. Анус, упорно старающийся покакать, но у него не выходит, и он всасывает какашку назад в жопку. Да. Какие мысли странные, мормол? Что я, блядь, несу? Да, несу. никак не могут договориться между собой, кто, кто первый пройдет по этому мостику. Такие большие, но такие тупые. Ничего, я, я всегда рад помочь. Победила срыва. Что? И Что хорошенький это? взрыв. Это, это река или жертва разработчиков из беседки? Это... Это, по-вашему, так река должна выглядеть? Да, я... Может, реку нужно отдельно в магазине покупать? Я, я не знаю. Это... Просто скорость течения в этой реки, как скорость умственного развития батона, что у меня на кухне. Ебать, мои глаза, что это за дичь дичайшая? О! Дальше, что я тут анализ воды произвожу. не сирачи этот наряд прилетел! О, нет! Злая собака! Да почему анимация какая-то странная тут ай, в игре? <свес> мне надо спасаться! О, вот еще один. Молчи, сука, а мне лень субтитры читать. Здрасте. Че? Давай биться, <свес> ящик. Эй, мистер храбрец. Вы, вы где-то храбрец? храбрец просрали, мне кажется. Может тебя моя броня пугает? Я могу ее снять, мне не сложно. Это игру, блять, роняли что? Блин, мормот! Запекнул рекл... рекламу 70... Fallout 76 в, в обзоре про баги и... игры 70... Fallout 76. Это как вообще? <с> То есть Мармок показывает, что в ней куча багов, и ее же рекламируют. Это Где никого <coughs> тысяч пардонов так чтобы чтобы создать хим-лабораторию чтобы варить мед мне нужны чертовы чертежи опять хочу здесь встанем надеюсь меня бить не будут пока я свернусь на две секунды буквально гугель выручай брата гугель чертежи а о! А О, -о, -о, -о. Я не О! В смысле? Стой, стой, стой, стой! Что там? К какой? <связь> я петь был петь! Да бы Выходите за целый район <связь> хуярит! Здесь какой-то лагерь. У нас... С пёсиками. А! С плохими тварями! Фу! Фу! Отставить! Э Это приказ! пожалуйста не пожалуйста как царь все разрулил так что вы тут охраняли от меня М -м буена О, что um... выдохлые или живые или что-то среднее как я Эй, вставайте умирать вожак белых дворник этот еще и шевелится ты, блядь, ни живой, ни мертвый. Ты хули такой неопределенный. Я, конечно, крепкий и малый, но. Мне кажется, от этой игры я хапну передоз багов. А, а вот еще один баг. Охереть, они исчезли теперь. Что? Появился и исчез. Что? Что? Это вот что? Патрисота не я спиритус языки, хуй. Вот и наш пострадавший Ну, в будущем Так что, пошли творить будущее Капец, он, конечно, нихера не слышит А, вот он меня и заметил Тут, блядь, холодильник с ногами за тобой ходит Ты нихера не слышишь Куда пошел? А, он разгоняется Отойди, мать твою Я тебя, сука, одной правой в нокаут отправлю Ты мне аплодируешь. Так вот и решила. Красава вообще, братан. Спасибо большое, не ты, за что. Братуга, я да, люблю, спасибо, брат, я особо не старался, раз, так, спасибо. Братан, это было шикарно, шеноврально. Не уходи, брат, пиздони мне еще раз. Mm, ДОМОРОК! Да слопать этот сочный Цезарь Кинг с хрустящей курочкой. Новый бургер. Нафига столько рекламы. Ну, деньги, я спустился. Где ты там орал? а а сиро радиации в жопе накопилось, да? Сейчас мы ее освободим. Какого... Тво... Что за приколы, блять? Я... Я хочу тебя убить, а... тварь! Но, Но револьвер с прицелом? Что происходит? Ты, блять, Нео, сука, кто ты, мать твою? Почему... Отвали, я занят. Ты через стекло мы стреляешь. Пиздец, ты нематериальный, что ли? Да сибирь, ты нахуй! Мне.. Мне уже просто интересно. Реально ли это вообще? <связать> как видишь. И ты совершенно не туда попадаешь, Мармок. Раз первый первого раза попал! ха <связать> Други. Что хочется сказать об игре? Это прозвучит странно, но несмотря на все, игра мне понравилась. Все дело в том, что я не уфаг в серии, я тащуся в четвертом Fallout, а в четвертом Falloutе я могу часами просто бродить по пустоши, изучая локации попутно собирая весь мусор, что на пути возникнет, крафтить из него предметы, снова собирать и так по замкнутому кругу. Нравится сложная система прокачки, когда ты долго качаешь персонажа, превращая его постепенно из сопли в машину. Для унижений. Я клал на сюжет четверки. Мне нужны были новые перки и оружие доброню да поэкстравагантнее, чтобы мочить биомассу эффектнее. И в Fallout 76, все это есть даже не так, все это перенесли с поправками на мультиплеер и карта стала еще больше, но здесь есть и обратная сторона из-за того, что она больше есть такое ощущение, что ее делали на ебись. А теперь сука к самому жопоподжигающему му му му му. Сложной игрой то назвать. Это не выглядит как готовый продукт. Который продается как готовый продукт. Более коряво собранную игру сложно вспомнить. И ты Она его рекламируешь, ворон! Была... Также сервера падают, игра вылетает, спайки, проблемы с шейдерами. Тот. Что это? Ват из дыс. Говорят, что ваш движок это как там мягко выражались. Выкидыва шлюхи. Но мы какое-то подобие оптимизации в других играх, что на нем построены, видели. Почему все стали работать меньше, но бабла хотят больше? Мы живем в очень интересное время, господа. Это далеко не все, что мне хотелось бы сказать, но это все-таки концовка видео, а не обзор на Fallout 76. Так что на этом, пожалуй, остановимся. На этом все. Но не разбегайтесь, у меня для вас остался еще один моментик, который я припас для концовки. Я просто решил, что он по формату не совсем вписывается в основное время. А после него еще и ваши любимые рамочки появятся. Ой, будете жалеть. Ну, а я точно все с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Здесь будут грёбаный Мармок по Fallout 76. Пока. Не такой уж и большой ассортимент. Ну, ладно, пускай будут эти часы. Что-то куда они делись. Они у тебя в руках? Они сзади прикрепились, что ли? Что за тупить? Деньги сняли, часы не что, поставили. Гаранти? Вон дам... они, они под лестницей. Ладно, дать еще один создадим. Е -е. та же херня. Для других места уже нету. Что за тупица? Не зааргументируйте, нибудь я... Инструкции какие-нибудь надо прочесть для начала. Где часики, блядь? Куда они, сука, одеваются? Что, они же не... улетают в космос нахер? Очередная долбаная мистика. Да вот же они, вот. Ёб твою, угар. Какого... Какого хера они здесь делают? Что за... Секундочку. То есть, если я их сюда прифигачу, они... Они сюда приделываются, а, да. ага. Умрите внук, как пидор! Минута молчания всех тех, у кого ПК тянет только Ютуб. Захуй мне это 23 секундное интро, я их лучше попущу. Давай с двери разбивать мне, как, как тебе такое интро случайно. Тогда момент 40 тысяч комментариев, есть ли люди, которые хотят попасть в рамку три и одни из них, значит твои шансы равны, а нет, здесь не хуа. Хуа не Да. <соц Köphys> вот правильно, почему <соц answered> игру выпустили беседка, почему столько багов в онлайновой игре, <соц üzerine> вот все время, вот, в когда он выпускает онлайн в игру еще больше багов. Вот. Как такому удается делать разработчики? Я не понимаю. И при этом Мармок еще включает монетизацию, где показывается реклама Fallout 76. 6 Это как? Я этого не понимаю. Ладно, а ведь до следующего видео.